Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов и в этом видео мы рассмотрим пошагово, каким образом выводить бизнес менеджер из блокировки. Я долго ждал, когда заблокирует один из наших бизнес менеджеров рабочих и это свершилось. И теперь у нас есть возможность рассмотреть весь процесс стандартной разблокировки, когда у нас блокировка происходит именно автоматически. Обращаю ваше внимание, что если вы нарушили политику в Facebook, знаете об этом, либо неумышленно не нарушили эту политику, то, скорее всего, это видео вам не поможет, потому что мы в этом видео будем рассматривать только белый метод разблокировки бизнес-менеджера. Мы запишем ряд других видео для того, чтобы у вас было четкое понимание, как действовать, если вы что-то нарушили, но в этом видео этого не будет. Итак, сейчас переходим с этого формата видео на скринкаст экрана монитора и там рассмотрим все пошагово от получения уведомлений о блокировке бизнес-менеджера, те действия, которые необходимо, чтобы написать в поддержку. В этом видео мы также рассмотрим подтверждение аккаунта через отправку паспорта с этого аккаунта на подтверждение личности, чтобы... Facebook нас допустил а, к поддержке, а, такое бывает и в этом видео именно так и будет. А затем пройдемся по нюансам, что мы будем писать в поддержку, каким образом это сообщение будет сформировано и будем отправлять этот запрос. Затем а, вторая часть видео будет посвящена тому, когда а, мы уже получили ответ от а, поддержки Facebook, когда наш бизнес-менеджер уже разблокирован. И мы пройдемся по всем этапам, посмотрим, где эти уведомления смотреть, как все проверить, все ли работает, как... и обратим внимание на некоторые рекламные аккаунты, которые именно в этом случае в бизнес-менеджере остались заблокированы. И также после того, как посмотрите это видео, следите за новостями. Я скоро опубликую видео о блокировке именно рекламных аккаунтов. То есть не бизнес менеджеров а именно рекламных аккаунтов. Это, в этом есть большая разница. Переходим к четкому просмотру на экран монитора. Поехали. Итак, мы заходим в компанию, переходим в рекламные аккаунты и видим, что у нас отключены все рекламные аккаунты. И что создавать здесь рекламу нельзя невозможно, нам пишут. Ну, мы можем перейти в подробнее, можем перейти в качестве аккаунта. Давайте перейдем в подробней И нас, скорее всего, на качестве аккаунта перебросит. Да-да-да, вот. Обзор статуса аккаунта. И у нас сейчас, на данный момент, сам бизнес-менеджер заблокирован. То есть не только рекламные аккаунты, если мы перейдем в а, проблема с аккаунтом, то мы увидим, что а, у нас бизнес-аккаунт с ограничением. И то, что есть а, ряд заблокированных рекламных аккаунтов, которые находятся именно в этом а, бизнес-менеджере. Ну, вот сегодня 28 число, и у нас блокировка еще даже никаких уведомлений не приходила, но мы видим, что блокировка есть. И мы, в принципе, что будем делать? Мы сейчас вернемся в обзор статуса аккаунта. в разделе качества аккаунта». И подадим апелляцию на весь бизнес-менеджер Facebook. Пока на всякий случай мы выйдем из рекламных аккаунтов бизнес-менеджеров, которые нам интересны, на которых есть рабочие рекламные кампании. И мы это сделаем, правда, с другого аккаунта. Но здесь мы подадим апелляцию. Именно через разблокировку аккаунта компании. То есть это не рекламный аккаунт, а аккаунт компании бизнес менеджер и мы запросим проверку выберем наш бизнес менеджер и что мы здесь видим мы видим что необходимо подтвердить личность мол какие-то действия подозрительные подтвердите что это вы ну, сначала нажимаем проверку что мы не робот отправляем все парковочные часы фейсбуку нажимаем продолжить и вот нам сейчас нужно будет загружать свое удостоверение личности оно у нас есть и мы это будем делать так выбираем фото. Вот паспорта для этого аккаунта. Нажимаем «Продолжить». В принципе, все. Теперь мы ожидаем. И как будет, будет закончено, мы дозапишем это видео для того, чтобы подвести итоги. Итак, продолжение видео о блокировке бизнес-аккаунта. Смотрите, 31.12. мы получили письмо о том, что получен ответ от поддержки. Давайте посмотрим, что это. Мы получили ответ, что мы повторно, повторно проверили ваш бизнес-аккаунт и обнаружили, что доступ к инструментам был отключен по ошибке. То есть автоматическая блокировка, как мы и предполагали, статус затронутых рекламных аккаунтов и объявлений будет возобновлен. Приносим изведение за, за возможные неудобства. Отлично, супер. Теперь перейдем в сам профиль Facebook и посмотрим в уведомлениях, что нам пишут. В уведомлениях вот то что мы ответили на ваш запрос ваш запрос на проверку доступа к инструментам рекламы собственно говоря отсюда а, мы тоже можем перейти в входящие сообщения службы поддержки и посмотреть а, какой был ответ да и мы видим что вот на этот запрос конкретно по бизнес-менеджеру мы отправляли обжалование которое мы уже видели в первой части видео и то что Доступ к бизнес-аккаунту и все его функции были восстановлены. Перейдем в сам а, бизнес-менеджер. Вот он, да. И посмотрим на статус рекламных аккаунтов, а, что, да, действительно они а, работают. А единственное, что отключено, это вот этот рекламный аккаунт. А, по, по блокировке именно этого рекламного аккаунта мы отдельное видео рассматриваем, и оно выйдет либо до этого, либо после этого. Смотрите на канале. Но по нашей заявке по разблокировке бизнес-менеджера все решено положительно, как мы и предполагали. Перейдем в раздел качества аккаунта» для того, чтобы проверить статус именно бизнес-аккаунта, по которому мы запрашивали поддержку. И мы видим, что, вот мы находимся во вкладке «Бизнес-аккаунты», что доступ к размещению рекламы восстановлен. То есть все окей. И мы можем уже отсюда перейти во входящую службу поддержки и также посмотреть именно то сообщение, которое мы уже видели. Ну, это в том случае, если вы вошли сразу с бизнес-менеджера. Да? Вот оно. То есть все окей, все хорошо, спасибо большое. Да? В принципе, на этом видео можно закончить. Как видите, вот один из аккаунтов, он отключен. И э, причину блокировки конкретно рекламного аккаунта, не бизнес менеджер а именно рекламного аккаунта, мы будем рассматривать в другом видео. А с этим все в порядке, как мы и планировали.